Всем привет! Вы на канале вкусняшки от Яшки и сегодня мы будем готовить полноценный ужин. Он будет немножко своеобразным, так как некоторые ингредиенты, я думаю, вас немножко насторожат, но поверьте, это получится довольно-таки интересно. Во-первых, во-первых, у нас будет картошечка, а во-вторых, у нас будут куриные крылья. Но все это будет приготовлено, скажем так, немножко нестандартным способом. И картошечка, и крылья, все будет довольно-таки интересно. Ну, я думаю, долго мы начинать не будем, а сразу будем приступать непосредственно к самому приготовлению. Поэтому погнали. Для начала подготовим картошечку. Ну, а у меня такие вот большие кусманы картофеля. Порежем их примерно вот такими кусочками, как, знаете, вот картошечка по-деревенски она у нас будет мягенькая внутри и такая прям более-менее хрустященькая снаружи причем при всем этом мы особо немного потратим туда и масло естественно это будет сделано не во фритюре для этого нам потребуется всего лишь кастрюля с кипящей водичкой для начала нам нужно будет просто в эту кипящую воду закинуть нашу картошку. Буквально минуток на пять, чтобы она начала уже подвариваться. Чтобы она немножко стала уже мягенькой. Буквально засекаем пять минут, после чего достаем ее оттуда. Ну, естественно, сливаем воду, подсушиваем саму картошку, чтобы она не было лишней влаги на ней. Ну, а потом уже делаем ей, даем ей вкус и запихиваем ее в духовочку. Вот. Ну, а с крылышками все будет намного интереснее. Оставайтесь с нами. Сейчас я дорежу картошку и покажу, что мы делаем будем дальше. Все, картошечка нарезана, плюс-минус вот такими вот кусочками. Ну, как знаете, примерно как картофель по-деревенски. А, вода уже закипела, она бурлит, бурлит, бурлит. Немножко я ее подсолил. Сейчас ровно на 5 минут отправляем это в кипящую воду. А, а тем временем мы займемся крыльями. Погнали! Картошечка у нас уже подварилась немножко, я ее обсушил бумажными полотенцами, ну, убрал лишнюю влагу. Теперь мы добавляем добрые такие несколько ложечек чайных аджички. Ну, тут уже по вкусу, можете добавить какой-нибудь свой соус, там без разницы, но он должен быть единственное, что густым. Добавляем немножко оливкового масла для хорошей корочки, можно обычного подсолнечного не без разницы а, дадим туда также соли ну, естественно соли, у нас хоть вода и была подсолена, но все равно сольки добавим хорошенько и мы же любим остренькую поэтому добавим красного острого перчика и теперь нам это нужно будет просто все хорошенько перемешать и потом отправить это в духовку Просто берем это так аккуратненько, хоп, перемешиваем все хорошенечко. Можно сюда добавить там по желанию соевого соуса. Ну просто смысла в нем особого не будет, потому что он стечет просто и все. Вот. А что-нибудь вот такое погуще, что-то типа вот отжички, она остренькая в меру. Именно чтобы было ароматно. Либо, А, можно еще сюда добавить сухого чеснока, тоже будет неплохо, но я добавлю вот такой список и приправ. И я думаю, что мне этого будет достаточно. Все, теперь мы берем противень, расстилаем бумагу и отправляем в духовку. Короче, у нас уже э, картошечка в духовке, поставил ее на 200 градусов, ну 180-200, там непонятно с этой духовкой сколько там на самом то деле, ну неважно. В общем, э, сколько по времени не скажу, нужно проверять, посмотреть, как будет готова корочка, так уже будет готова картошечка. В общем, теперь мы передвигаемся плавненько, передвигаемся крылышком. Крылья я заранее порезал, вот такие две, естественно, крайнюю фалангу я выкинул, потому что там есть особо нечего. Вот, теперь мы берем, хорошенько раскаляем сковородку и наливаем сюда немножечко маслица подсолнечного, обычного маслицы. Сейчас у нас маслице накаляется, раскаляется, покрывает полностью сковородочку, хорошенько так, хоп хоп и вываливаем сюда наши крылышки. Нам нужно им дать им сейчас прекраснейшую корочку. Немножко крылышки у нас поджарились, появилась небольшая корочка. Теперь берем, вливаем соевый соус. Ну, грамм там, не знаю, 50, примерно так. Естественно, это нужно еще немножко посолить. Не сильно, потому что соевый, он, в принципе, соленый. Дадим остринку, просто красный опять же молотый перчик свежемолотый, чили, хорошенько так сделаем остринку и дадим немножко туда карри, ну так, в основном для цвета, хотя цвет нам уже сейчас, когда вы узнаете какой у нас последний ингредиент, вы уже про цвет в принципе забудете хорошенько это сейчас все перемешаем все эти специи чтобы они в соевом перемешались ну а теперь у нас пойдет самый главный ингредиент Одну секундочку вы услышите этот звук я думаю вы поймете без кадра это coca-cola coca-cola zero заливаем ей ну, в принципе, у нас 0,5 бутылочка, заливаем ее всю сюда. И оставляем ее выпариваться на, мед... на среднем огне. Вот, смотрите, Видите? Как ужарился у нас, получается, кока-кола выпарилась. Было прямо, она практически покрывала полностью крылья. Сейчас вот видите, она уже здесь осталась. И осталась такая прям густая-густая вот такая джижа. Вот Этого нам достаточно. Мы берем теперь просто крылья и с ним вытаскиваем отсюда со сковородочки. Они у нас, естественно, полностью готовы. Вот. Этот соус... Э ну, конечно, можно было бы его выпарить, попробовать. На самом деле, я думаю, было бы интересно, что, что получится по итогу с этим соусом. Он уже подвыпарен и прям густой. Можно было бы попробовать на самом деле-то и оставить этот соус. Но я на самом деле просто не уверен, в, долго ли он будет храниться. Вот в чем вопрос. Но можно, конечно, и попробовать. Но не будем этого делать. Просто достаем крылышки картошечка у нас уже тоже на подходе там встретимся уже на дегустации так друзья ну что курочка готова картошечка готова пришло то самое самое -то самое любимое будем дегустировать попробуем Так, сначала попробуем картошечку что у нас получилось М -м -м. картошка офигенно она остренькая, солененькая. Снаружи, ну да, сразу скажу, немножко не получилась прям хрустящая корочка, но все равно сверху она такая немножко тверденькая, а внутри прям вообще мягенькая. -мягкая. Вот давайте я вам сейчас так покажу, вблизи прям. Вот смотрите, она прям вот снаружи она такая хоп, а внутри, видите? Ну что, пришло время попробовать крылышки? Пробуем. Офигенно, прям классненько, они получились ну, такие легенькая-легенькая сладость, легенькая-легенькая стринка, Ну, самый кайф э, именно того, что они были протушены так вот в Coca-Cola, они прям пропитались вовнутрь и очень хорошо мясо пропиталось кока вот, coca всеми специями, которые там были, супер. И я думаю, даже если брать это делать с обычной колой, получится, наверное, сильно сладко. А вот именно с зиро прям офигенно. Короче, картошка зачет, курица зачет. Пробуйте, готовьте. Делается все очень просто и быстро. Вы все сами прекрасно видели. По ингредиентам, ну именно по специям, вы можете добавлять сами все, что угодно, все, что вам нравится. Поэтому пробуйте, готовьте. Всем спасибо, кто подписывается. Ну а я с вами прощаюсь. До новых встреч. Всем пока.